Здравствуйте, дорогие друзья! И сегодня я, как и обещала, расскажу о лакомствах деревенские вкусняшки. Итак, в первую очередь, что я хочу сказать об этих лакомствах. Производятся они в Китае компанией Shandong Lushest Pet Food Co. Это китайская компания по производству лакомств. А здесь непосредственно ее уже распространяют. Упаковывают в определенные русскоязычные упаковки. Чем мне нравятся эти лакомства? Ну, во-первых, начну с технологии производства. Технология производства называется «наносушка». То есть это когда а, продукт помещается в низкие температуры и методом обезвоживания его а, полностью высушивается. То есть таким образом производитель сохраняет до 95% различных витаминов и минералов, а также сохраняет вкус и цвет. В производстве на насушке не используются геномофидифицированные продукты, то есть ГМО, красители и консерванты, что является огромным плюсом. Но вот, например, я как владелец двух собак могу сказать, что для меня это очень важно. Такой вот у нас был наборчик, мы его уже открыли, вообще было несколько пачечек, все уже было благополучно истеблено на прогулках. Вот, что могу сказать... По поводу этого, этих вкусняшек. Они гипоаллергенны, и я это проверила на своем псе. Дело в том, что Рой жуткий аллергий. А тут аллергия не вылезла ни в качестве пятен, ни в качестве зуда. Он не чесал ни уши, ни а, на пузе покраснений не было. Все хорошо как бы перенеслось. Вот. Но ну, Арина, в принципе, не аллергик, но она тоже за обе щеки с радостью плетает. А, наверное, я думаю, мы теперь будем покупать именно эти лакомства только потому, что нет аллергии. Состав у данного продукта очень хороший. То есть в плане того, что там нет ГМО, как я говорила, уже технология производства не позволяет ни ГМО, ни красителей, ни консервантов. А состоят они целиком из куриного мяса. В некоторых вкусняшках еще есть добавление сыромятной говяжьей кожи. Шандон Клюшенс на мировом рынке уже 30 лет, и за это время он прошел множество тестов и подтвердил свою продукцию различными сертификациями. Его качество действительно соответствует современным требованиям и его продукция полностью безопасна. Всем рекомендую!